Всем привет! С вами диджейрик. И мне исполнилось 13 лет. И на самом деле мне... О, лох диджейрик пришел. А я думал, что ты не придешь. Ой, ой, ой. Сейчас заплачет. Аааа! Как больно! Пацаны, после уроков идем на разборки с этим лохом. Ахахахахахахахахахаха. Ахахахахахахаха. Это ч ⁇ за малыжня такая? Ахахахахахахахахахаха.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 А ты диджей, Рик, иди к своим одноклассникам и сиди тихо. Вот так и и надо. А то сейчас такое поколение растет, где мальчишки до да девчонки становятся немилосердными и они становятся злыми.